Привет, это видеоролик на 200 подписчиков, хотя у меня их уже гораздо больше. И это, с одной стороны, радостно, с другой грустно. Радостно, потому что больше, грустно, потому что я только сейчас сделал это видео. Стоп, стоп, стоп, стоп. Пока что прошу тебя подписаться, иначе я покажу скример. Ладно, я считаю. Раз, два, три. Успел? Успел? Молодец, скример отменяется, продолжай. Ладно, давайте будем отвечать на вопросы. Первые вопросы мне прислал Дима. Привет, Дима. В каком году ты познакомился с СТ-922? Именно видео. В 2018, в декабре. По-моему, 6 декабря 2018 года, да. Именно в этот день. Каких смертельных файлов ты больше всего боишься? Со скримерами, а так я подумаю. Я бы вряд ли стал пересматривать I Feel Fantastic, Godness Bunny, я надеюсь, я правильно произнес, и BlackRoomSup.Avi. Если что, это два видео, где люди в костюме Рей-рей, телепузики, то есть, э, жилет мужчину, который ест суп из, предположительно человечин. Но так это не установлено. Любимые игры? Mm. Brawl Stars. Но больше всего я люблю играть в Real Life. Вопрос. Будешь делать обзоры на крипипасты и SCP-объекты? Типипасты это, конечно же, да. Я буду делать обзоры, но SCP-объекты это все полная дичь. Перейдем к вопросам ВКонтакте. М -м -м, ждите, а я скушаю конфетку. <плых> не, вы, вы не волнуйтесь, он сейчас загрузится. У меня пятилетний комп, ноутбук, точнее. И на нем засрана почти вся оперативка. А вы знаете, что уже у меня... И я у вас многие моменты вырезал, прошло 6 минут. 6 минут и 49 секунд. А я все жду, пока загрузится. Загрузилось. Вопросы от Артема Михеева. Яблочко под него нарисовано. Почему ты заинтересовался Station 922 МКВ? Но не знаю... Мне просто, наверное, заинтересовало то, что дом находился в Москве. Это мой родной город. Ну и потому что видео так и не нашли. Помню, я до этого, до того, как познакомился со Station 922 NKV, видел видеоролик про обзоры оживших игрушек, где диктовала какая-то баба, и, не знаю, одна, она ли монтировала видео, но она почти не показала видеороликов, где Эльфы ходят по, по новостной студии. Это меня тогда конкретно взбесило. Я вот думал, что похожий прием использовался в видеоролике про Station 922 НКВ. Якобы видео нам показывать не хотят. Вот, глядите только на фотографии. Ну я такой, это гаф, *на. нужно найти обзор, где есть, Station 922 МКВ. Что логично, оригинал я не нашел, и потом уже узнал, что его в сети нет. Следующий вопрос от него же, от Артема Михеева с Ялочком. Почему ты решил снимать на YouTube? Потому что потому. И, и еще один от него вопрос. Долго ли ты делаешь видос? Раунд! Этот видос я, например, собираюсь сделать уже с февраля, наверное. Я так думаю. Сейчас я проверю кое-что. А, да, я в общем, сейчас у меня 5 апреля, не знаю, как у вас. Наверное, это уже выходные будут. Может быть, чуть пораньше я соберусь сделать видос. Но, в общем, этот видос я хотел записывать еще с 10 февраля 2021 года. А вы мне, что ж вы вот такие... Нелюбопытные. Написали очень мало вопросов. А еще у меня вот такая вот штука есть. Ладно, давайте дальше. В среднем я видос 2 часа делаю, но так это зависит от конкретного видоса. С лицом без лица. С говорилкой я в основном делаю час-два. Следующий вопрос от, от Данила Тургумбаева. Моего самого первого подписчика на ютубе. Да, вот так вот. А как бы ты отнесся к тому, если бы тот самый видеоролик про Палочника нашли? Я бы был этому несказанно рад. Но, к слову, я это уже описывал в одном из роликов на старый канал, но его... не осталось. В общем, там мне говорил, что... Когда оригинал найдут, все, кто его искал, вдруг почувствуют какую-то грусть, потому что история ведь закончилась. Ну, в общем, да, я был прав, было грустно, как и предполагал. Но только в нашей реальности оригинал не нашли. Что ж, это был, я так понимаю, последний вопрос. Простите, если я на ваш не ответил. Просто мне вопросов накидали еще в личку ВКонтакте. Я уж не помню. Я помню только Денчик мне, Данил Тургумбаев, присылал вопрос в личку. Вот я его вам. Я вам на него ответил. А больше уже не помню. Ладно, все. На этом мое видео заканчивается. Подписывайтесь на канал на группу ВКонтакте. Не, погодите. Не так. В глаза мне смотри. На канал, подписался, лайк поставил, и на группу ВКонтакте тоже. А если не зареган ВКонтакте, так зарегайся и подпишись. И можешь удалить ВКонтакте. Главное, подпишись. Понятно? Надеюсь, понятно. <coughs> До свидания.